Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. И сегодня я дошиваю свой красивый свитшот цвета слоновой кости или это еще по-другому называется цвет тофу, потому что он не белый, но и не молочно-бежевый. Но не об этом. Я покажу, как я обработаю низ свитшота планками из кашкарсе, таким образом, чтобы была чуть-чуть разная длина у этого низа и сбоку образовался так называемый разрезик. Все очень легко и просто. Показываю. Смотрите, вот низ свитшота, полочка у меня чуть-чуть короче, короче на, ну, практически на ширину этой самой планки. Да? И можно поступить следующим образом. Давайте сначала мы имитируем, что у нас должно получиться. Вот боковой шов, я вот так вот сложу сейчас. По спинке, когда мы притачаем планочку, это будет выглядеть вот так вот все ровненько. И по переду это будет выглядеть вот так. Можно сделать э, вот эту вот разновеликую длину ровно прям на ширину вот этой планки. Можно вот так сделать. То есть тут короче, тут длиннее вот можно сделать один уровень и разрез будет только вот по вот этим боковым швам то есть тут как хотите да у меня это будет выглядеть вот так вот то есть передняя чуть-чуть короче и вот здесь будет разрезик начиная от э, вот этой вот планочки по полочке ну, такой как бы разрез тут все легко и просто а можно еще продлить разрез наверх и сами планки будут в разрезе и еще боковой шов то есть, ну тут уже смотрите, какого эффекта вы хотите добиться. Это, знаете, когда удобно делать, тогда цвешот удлиненный. Вот он у меня немножко такой удлиненный, не короткий, не до середины живота. Хочется прикрыть бедра, хочется прикрыть ягодицы. То есть, например, он у меня тепленький, с начесиком. Я там поеду, не знаю, кататься на лыжах, надену его. И чтобы он не выглядел слишком длинным допустим, да, под мой рост, если мы полностью все это запакуем, зашьем то вот этот вот способ он выручает немножечко облегчить силуэт это раз то есть уже интерес да спереди короче сзади подлиннее бедра прикрыты и когда к ним вот к этому свитшоту у меня еще будут красные брючки тут кстати можно будет сделать штанишки любого цвета тоже будут утепленные я потом покажу и у штанишек спортивных будет сбоку карман с отрезным бачком что тоже очень удобно Разрезик открывается Во-первых, доступ в карман Не надо будет свитшот поднимать да Например, стоишь такая Я же люблю фотографироваться Встала, ручку в карман такая, И свитшот не нужно будет там задирать его да а Такой легкий, деликатный разрез Все красиво и функционально Поэтому У меня заготовки Девочки, как всегда Никакого коэффициента растяжимости Ничего я не рассчитываю Я просто беру вот так вот низ прикладываю уже заготовку заутюженную, ну и смотрю, вот, вот так вот чуть-чуть ее растягиваю, сборку сильную не люблю, но и такое напряжение нужно создать. Растянула, посмотрела, устраивает меня вот эта вот степень стяжки, так, подождите, вот у меня спереди поуже чуть-чуть, вот, вот так вот, хоба, и все. Я понимаю, что вот это мне нормально, никаких коэффициентов я не растягиваю, либо беру заготовочку. Через равный промежуток, вот так натягивая заготовку из кашкарсе, булавочками прикалываю, угу, посмотрела, приколола, отогнула, да, вот эта вот степень сжатия меня устраивает, все, отрезала нужную длину. Ширина заготовки по желанию. То есть смотря какую планочку вы хотите сделать но желательно конечно чтобы она была не узкая от 5 сантиметров на 45 здесь у меня я не знаю пять с половиной плюс припуск на шов все сделали себе заготовку заутюжили ее и вот она у нас заутюженная. потом ее перегибаем складываем лицевыми сторонами вовнутрь вот так вот кончики вот у нас сгиб и по прямой прострачиваем то есть Торцевые стороны этой заготовки, вот торцевая сторона и вот торцевая сторона у обоих заготовок, обрабатываем просто в чистую. По прямой стачиваем с закрепочками. Потом я подрезаю эти припуски, в уголочке срезаю чуть больше, вот здесь, чтобы не было толщины. Срезала лишнее, вывернула и обязательно приутюжить и у нас получились вот такие уголочки вот обе планки с торцевых сторон вот четыре раза вот так сделали и э, все готово теперь с изнаночной стороны у нас все обметано причем смотрите у меня будет ну разреза не будет да поэтому я буквально все обметала у спинки вот здесь обметка она должна быть потому что этот припуск аккуратненько он как разрезик э, заутюжится на спиночку и все это потом закрепится отделочной строчкой у полочки вот здесь вот я нужный мне припуск 5-6 миллиметров вот так вот чуть-чуть подпарываю потому что потом сюда ну притачается планка и в итоге здесь будет закрепка и этот момент он как бы вот тут вот нивелируется закрепочка будет и поэтому все обметано если мы хотим продлить разрез дальше то мы отдельно на нужную величину на нужную длину разреза допустим разрез 10 сантиметров, значит мы отступаем от низа 12 сантиметров. В один слой обметываем боковой шов, вот этот участок передней детали, потом в один слой обметываем вот этот вот участок спинки, обметали на 2 сантиметра выше планируемого разреза, да? все ниточки убрали и дальше уже Обметываем, начинаем сверху, вот пор вот этот шов. Смотрите, давайте вот так покажу. Ну, вот, допустим, у нас обметка до вот этих пор. Это вот у нас хочется здесь делать разрез. Вот здесь, с изнанки закончилась обметка. Я просто показываю по лицу, чтобы было чистенько. Все, здесь у нас обметано. И пошли сверху в два слоя, обе, обе детали. Обметываем, обметываем, обметываем. И вот где-то посередине вот здесь заканчиваем. Хвостик убираем концы ниток. И получается, что у нас в один слой обметана передняя деталь, спинка. И в два слоя потом уже все остальное. Вот тут вот будет переход. Все, это будет чисто аккуратно. Я такого высокого разреза не хочу, поэтому под Парола оставила только припуск, куда я пришью планку по передней детали. Ну и, собственно, буду пришивать э, планку по спинке. Как я это делаю? Смотрите. Давайте начнем со спинки. Так как у нас тут вот разрез. Так, не запутаться. Спинка у меня по длине чуть-чуть пошире. Смотрите, вот разрезик. Вот граница, сгиб. Показываю, да? Планка обработана в чистый край. Поэтому теперь с передней деталью. Так, вот у нас спинка уже готова. Вот край бокового шва. Сюда я прикладываю планку для передней детали. Вот так. Потом мы эту закрепочку в вот этот момент зашьем. Я покажу, когда притачаем, И тоже вот так вот дам прямую строчку. Теперь я прикалываю планки по всей длине среза. С противоположного бокового шва я выполняю ту же самую операцию. Вот так же все прикалываю и притачиваю. Потом обметываю этот шов. И возвращаюсь к вам, показываю, что дальше. Вот так вот это выглядит с изнаночной стороны, хвостики вот эти сейчас я все уберу. Получается, что обметочная строчка практически нигде не нарушена, потому что все у меня миллиметр в миллиметр попало. Теперь мне останется приутюжить то есть заутюжить припуски наверх. Вот сюда, сейчас все заутюжу, приутюжу все уголочки, чтобы все было ровно. Вот этот эффект, когда передняя половинка чуть больше стянута, чем спинка. Ну, я этого и хотела добиться, чтобы разрезик был такой читаемый да? Мне не нужно, чтобы это было все вот так вот прямо Мне нужно, чтобы на этот свитшот светлый надевался как бы на контрастные по цвету брючки, в моем случае это будут вишневые штанишки, и чтобы был вот именно вот такой вот красивый разрез, невысокий но и в то же время чтобы он был обозначен. Сейчас я все это приутюживаю, заутюживаю припуски на переднюю детали на спинку, сюда наверх, да, всю толщину, и мне останется дать отделочную строчку широкую, обязательно где-то на 4-5 миллиметров от среза для того, чтобы закрепить припуски то есть закреплю, и для того, чтобы закрепить вот этот вот разрезик. В тот момент, когда мы с вами подходим вот как раз к, к узлу, разреза вот этого самого да там где у нас вот сам разрезик вот я сейчас дам смотрите строчку вот сюда дальше на 5 миллиметров от края разреза выше пойду и вернусь в начало вот сюда и а, между вот этими строчками отделочными вот в этом моменте там где у нас начинается Планка из кашкарсе у передней детали Вот здесь, потом отдельно можно выполнить Закрепочку, туда-обратно Либо ту закрепку, которую мы Выполняем при пошиве белья Такой частый зигзаг, не широкий Вот здесь можно спокойно сделать Закрепку, это даст нам прочность В данном моменте, вот посмотрите Я показываю, вот здесь все прижмется И будет все логично, потому что Отделочная строчка идет Где-то на 5, ну, 4, 5, 6 миллиметров от края И как раз вот этот момент у нас зафиксируется между этими строчками. Выполняю закрепку. Сейчас обрезаю все ниточки, убираю все лишнее и показываю. Еще раз приутюживаем, ну и вот смотрим. Вот таким образом мы с вами обошли, вот она закрепка плотненькая. И сделали эффект вот такого красивого разреза для свитшота. Будут еще штанишки, обязательно покажу работу над ними, может быть какой-нибудь узел обработаю вместе с вами. И а, потом будет еще урок. Смотрите, не знаю, мне кажется свитшот достаточно пустой. Не стала я здесь делать ни защипы, ни карманы, ничего. Карман кенгуру не хочу. А, рукав, кстати, реглан. Здесь вот вместе выточки. Как всегда, я делаю защипы, три защипы, это смотрится очень красиво, это лучше, чем одна выточка, мне так очень нравится Двойной капюшон, высокие манжеты, и мне кажется, что он пустоват Хочу сделать сюда аппликацию Есть одна задумка, аппликация будет объемная, как только я проделюсь э, с мотивом как только я определюсь с буквами, которые будут здесь вот на свитшоте в качестве аппликации, обязательно запишу для вас этот урок. Сошью штанишки красного цвета к этому свитшоту. Ну и запишу отдельный урок по обзору данного костюма и покажу, как он выглядит уже на мне на фигуре. А на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу. Шейте вместе со мной и делитесь своими работами. Обязательно публикую все в Инстаграм.